Добрый день, дорогие друзья! С вами Гульнат Садрисова и это видео о том, как можно оформить заказ на Юты в сентябре 2020 года, в том случае, если вы еще не прошли перерегистрацию. Эта процедура немного отличается от того варианта, если вы прошли перерегистрацию. Если вы ее прошли, то посмотрите, пожалуйста, другой вариант видео, где не будет блока о перерегистрации. Вначале хочу сказать о том о сроках, в течение которых необходимо оформить заказ на юты. Те юты, которые у вас накопились по состоянию на 1 сентября 2020 года, вы можете поменять на подарки и на продукцию «Ламбре» до 30 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года юты, юты будут обнулены. И моя личная рекомендация, не оставляйте, пожалуйста, все это до последнего дня, потому что в последний день вы будете вынуждены брать то, что осталось, исходя из наличия, а не то, что вам хочется. Сделайте это, не откладывая в долгий ящик в ближайшее время. Итак, если вы не прошли перерегистрацию, то вы не сможете попасть в нужный нам раздел личного кабинета, поэтому... Сначала нужно будет эту перерегистрацию пройти. Это несложно, и я сейчас покажу, как это сделать. Вам нужна будет ссылка, специальная ссылка для перерегистрации. Если, конечно, вы помните ваш электронный адрес, пароль, который вы указывали в свое время при регистрации в Ламбре, и вы заходили в свой личный кабинет, вам эта ссылка может и не понадобиться. Но большинство консультантов не помнят те данные, которые указывали при регистрации, или они поменялись. Соответственно, проще воспользоваться специальной ссылкой. Специальную ссылку вы можете попросить у своего наставника или в агентстве, где вы обслуживаетесь, или найти в инструкции по перерегистрации, которую мы рассылали. Вот она, эта инструкция. И в этой инструкции есть ссылка. Вот она. Мы берем эту ссылочку. Копируем, вставляем в строчку браузера и переходим на страницу перерегистрации, на страницу подтверждения контактных данных консультанта. Первое, что нам нужно сделать, это ввести свой регистрационный номер. Это вот единственная наверное, информация, которую вам нужно знать для того, чтобы здесь все оформить. Если не помните свой регистрационный номер, уточните у своего наставника или на агентстве, где вы обслуживаетесь. Итак, я ввожу номер. Он всегда, ну, в большинстве случаев, начинается с цифры 46. Это страна. Если вы проживаете в другой стране, у вас будет, возможно, другое начало. Но должно быть 10 цифр в обязательном порядке. Итак, вводим регистрационный номер и нажимаем кнопку «Подтвердить». После этого нам открывается страница, где нам нужно подтвердить наши контактные данные. Нужно выбрать страну из списка. Вот я выбираю страну, выбрать область. Я выбираю Республику Татарстан, в которой я проживаю. Так, где она? Вот она. И выбираю город. Город Казань. Вставлю галочку в подтверждение согласия на обработку персональных данных. Значит, здесь проверяю свои данные и нажимаю на кнопку «Далее». Если у вас не заполнена дата рождения, заполните дату рождения, потому что все поля обязательны к заполнению. Нажимаем на кнопку «Далее» и здесь мне нужно ввести номер телефона. Вот в данной ситуации пишет, что уже номер телефона подтвержден, и мне не нужно будет подтверждать этот номер еще раз. Но в вашем случае вам нужно будет здесь ввести ваш номер телефона, вам на телефон придет SMS с подтверждением, и после того, как вы введете код, который вам придет на телефон, после этого выйдет сообщение о том, что ваш телефонный номер подтвержден. После этого вы перейдете далее. Дальше вы указываете ваш актуальный электронный адрес. Вот В данном случае он у меня указан. И дальше отмечаете согласие получать информационные сообщения о начисленном бонусе, актуальных акциях и скидках. Можете оставить оба варианта, можете выбрать какой-то один из них. Ну вот, например, давайте я оставлю вариант, чтобы мне приходили уведомления по электронной почте. Да, хотя и по смс пусть тоже приходит. Так, и после того, как вы ввели свой электронный адрес, нажимайте на кнопку «Далее». Вот здесь пишут, мы отправили вам письмо на указанную почту. Для завершения перерегистрации откройте письмо и нажмите кнопку «Подтвердить». То есть до этого момента, пока вы не нажмете кнопку «Подтвердить» в письме, которое вам придет, перерегистрация не считается пройденной до конца. То есть она у вас не пройдена. Именно переход из письма будет считаться завершением перерегистрации. Я перехожу в свой почтовый ящик. И смотрю, что у меня есть. Вот оно, это письмо. Пришло нас адреса купи -собачка .ру, Подтверждение электронной почты. Открываем это письмо. Мы здесь видим ссылку. И перехожу по этой ссылке для того, чтобы завершить перерегистрацию. Нажимаю и перехожу, скорее всего, в свой личный кабинет уже, где будут полностью подтверждены мои данные. Да, вот, поздравляю, вы успешно подтвердили данные. После этого, после того, как вы подтвердили ваши данные, вы на сайте воспользуетесь кнопкой «Войти», которая находится в правом верхнем углу. Возможно, нужно будет выждать какое-то время до того, как продолжить оформление заказа, может быть полчаса, для того, чтобы произошел обмен данными, и ваш электронный адрес попал в базу, и вы смогли уже с помощью этого Адреса, с помощью электронного адреса попасть в личный кабинет. То есть в этом случае, нажимая на кнопку «Войти», вам нужно будет здесь указать ваш электронный адрес, который вы указали, подтвердили на предыдущем шаге, и указать пароль. Скорее всего, вы пароль не помните, если вы не были в личном кабинете. Тогда вам нужно будет воспользоваться кнопкой «Забыли пароль» для того, чтобы восстановить пароль. Если вы впервые на, личном, на этом сайте, впервые пытаетесь войти в личный кабинет, соответственно, вам, скорее всего, в обязательном порядке нужно будет воспользоваться этой кнопкой для того, чтобы восстановить пароль. Вот в этом, На этой странице вам нужно будет ввести ваш электронный адрес, который вы указывали при перерегистрации, то есть подтверждали данные, и нажимаете кнопку «Восстановить». Вам также придет письмо на электронную почту вашу, и через это письмо вы сможете уже придумать новый пароль для своего личного кабинета и в дальнейшем пользоваться этой связкой «Ваш электронный адрес плюс пароль». Итак, я возвращаюсь на страницу «Входа». Здесь выбираю адрес, который я использовала для подтверждения, который я подтвердила. Пароль я свой, к счастью, помню. Поэтому я сразу нажимаю на кнопку «Войти». После того, как мы нажали на кнопку «Войти», мы попадаем в раздел сайта для консультантов. И вы можете увидеть, что вы находитесь в своем личном кабинете по шапке. У вас будет написано не просто «Ламбре», а будет написано «Ламбре для консультантов». В своем личном кабинете вам нужно будет перейти на раздел с информацией, с вашей личной информацией. Это можно сделать через кнопку «Мой кабинет», которая находится также в правом верхнем углу. Нажимаете на кнопку «Мой кабинет» и попадаете на страницу с вашей личной информацией. На этой странице нам нужна с вами кнопка «Старый личный кабинет». Старый личный кабинет. Через эту кнопку мы с вами и попадем в ту часть личного кабинета, где можно оформить заказ на юты. Вот я попала в предыдущую версию личного кабинета. Здесь наверху в правом верхнем углу вы можете увидеть сколько у вас есть ют. У меня есть 206 ют. И вот сейчас я на них буду делать, оформлять заказ. Для этого мне нужно перейти в раздел «Уютный мир», который находится с левой стороны в вертикальном меню. Вот здесь вот надпись «Уютный мир». Нажимаем на эту надпись и переходим в раздел «Оформление заказов по уютному миру». Первое, что вам нужно будет сделать, это выбрать способ доставки. Нажимаем на кнопку «Выбрать способ доставки». И здесь отмечаем самовывоз из выбранного агентства. Ставим кнопку, нажимаем на эту точечку, и у нас она подсвечивается другим цветом. Далее нажимаем на кнопку Далее. У нас выходит табличка, где мы можем выбрать агентство. Нажимаем на треугольничек, и здесь из этого списка выбираем агентство, в котором мы обслуживаемся. Если вы обслуживаетесь в Казани и в набережных Челнах, выбирайте офис по адресу Казань, улица Островского дом 67, офис 404. Если вы обслуживаетесь в другом агентстве, то, соответственно, выберите то агентство, в котором вы обслуживаетесь, и там вы сможете забрать свой заказ на ют. Итак, я выбираю город Казань и нажимаю на кнопку «Выбрать». Все, вот у меня появился выбранный способ доставки, самовывоз из офиса в Казань. Дальше нужно подобрать товары на 206 ют. Здесь вы видите, что у нас есть целый список товаров, которые можно выбрать на юты. напротив каждого товара есть цена в ютах. Ну, например, у вот тестер шампунь Органова стоит 10 ют. У меня есть 206 ют, соответственно, я могу на 206 ют набрать того, что мне нужно. А на что еще можно здесь обратить внимание? Здесь несколько разделов, и вот где написано «Все товары», есть небольшое меню. Если вы нажмете на треугольничек, то вы увидите те категории товаров, которые вы можете поменять на юты. Здесь есть, например, текстиль для дома. Вы можете выбрать что-то себе из текстильной продукции для своего дома. Можете выбрать из, например, из бытовой техники Витек что-то, да? то есть какие-то аксессуары. И э, я хочу показать вам, э, как оформить заказ на основе продукции «Ламбре». То есть я выбираю раздел «Продукция Ламбре». Список очень большой, он, по-моему, на 19 или на 20 листах. Вот, соответственно, э, я хочу выбрать что-то более, э, скажем так, более дорогостоящий продукт. Да, то есть э, количество йод позволяет... Я вот сейчас отлистаю, где э, есть товары, которые стоят примерно около 200 ют. Посмотрю, на что мне хватит. Вот, и я дошла до списка, где у нас товары за 85 ют. Сейчас дойдем до э, списка, где уже... Более дорогостоящий. Вот начались, начался уход. 120 ют. Где-то уже рядом. А, так, вот. Бронзаторы. Хайлайтеры. А, сыворотки. Вот интересно, да. Сыворотка с ядом гадюки. со с, с улиткой. 80, 180 ют. В принципе, это наверное, примерно то, что я могу заказать, есть матирующая тональная основа 185 ют, есть пудры 190 ют. Так, дальше посмотрим по максимуму, да? Ага, вот уже ультралегкий гель для кожи вокруг глаз стоит 210 ют. У меня всего 206 ют, соответственно, этот товар мне уже недоступен к заказу, у меня кнопка неактивна. Соответственно, я вернусь назад. Я вот присмотрела сыворотки. Давайте закажу сыворотку. Так, где у меня сыворотки? Вот они. Ну вот, давайте закажу сыворотку со слизью улиток. да? Нажимаю на кнопку «Заказать за юты», и у меня заказ на 180 ют. У меня еще осталось 26 ют, я могу на них что-то выбрать. Я поэтому нажимаю кнопку «Продолжить покупки» и возвращаюсь в список. Так, давайте я вернусь, вернусь сейчас в начало списка. И из этого списка выберу, выберу что-то... Вот, например, тестеры можно выбрать. да, То есть парочку тестеров можно выбрать. Сейчас должны быть тестеры из-за 15. Вот. Ну вот, например, я выберу... Выберу тестер крема с экстрактом жемчуга один, да, и еще вот выберу один тестер геля 3 в одном Тоже заказываю за ют. Вот, у меня получилось заказ на 205 ют. Соответственно, продукции на обмен ют уже не существует. То есть, в принципе, я все свои юты оформил. И даже если вы, например, снова нажмете продолжить покупки и вы попытаетесь выбрать еще какой-то продукт, то вам э, выйдет предупреждение о том, что у вас не хватает для, для покупки. То есть больше, чем у вас есть, вы заказать не сможете. Вот, поэтому все, покупки э, я все выбрала, и после этого нажимаю на кнопку «Оформить заказ». Оформить заказ. Дальше выходит табличка, где… Э, сводная такая табличка, где мои данные, контактные данные, указано, где будет находиться мой заказ и список того, что я выбрала, список товаров. Нажимаю на кнопку «Заказать», и вот после этого ваш заказ уже считается оформленным, и он поступает на агентство, которое вы выбрали. Заказ поступает на агентство. Сразу количество ют у меня остался один ют, вот вы видите, да, то есть все, я все свои юты использовала. Значит, что еще хотел бы, на что бы я хотел обратить ваше внимание. Ваш заказ поступает в агентство, и вам нужно будет связаться с агентством и проверить ваш заказ на наличие, потому что может оказаться так, что ваше, то, что вы заказали, может не оказаться в наличии в агентстве. Вот, поэтому свяжитесь с агентством, чтобы агентство проверило ваш заказ, провело ваш заказ, и вы могли его прийти и забрать. Если вы получаете свои посылки, заказы по почте или как-то дистанционно делаете заказы, соответственно, вам тоже надо будет связаться с офисом, сказать, что вы сделали заказ на Юте, и попросить агентство дооформить этот заказ, провести его, чтобы вам он был выслан вместе с вашим заказом на основную продукцию. Вот таким образом делается заказ на юты. Напоминаю еще раз, что это нужно сделать до конца сентября. С 1 октября юты будут обнулены. И еще, одно, еще раз предупреждаю и прошу вас не откладывать все это на последний день. В последний день вы вынуждены будете брать то, что осталось в наличии. Вы, то есть Это будет день ажиотажа. И чтобы не получилось так, что вы не успели, вам не успели оформить ваш заказ, Сделайте это, пожалуйста, заранее. Ну, надеюсь, что эта инструкция будет вам полезна. И вы оформите ваши подарки и призовую продукцию Заюты. А, на этом все. Всем всего хорошего. Пока!